Покрытой головой. Маленький мальчонка, думая о чем-то, покидает берег свой родной. Маленький мальчонка, думая о чем-то, покидает берег свой родной. Кинты, судья и прокурор, у них суровый приговор, у них суровый приговор темнее но у них короткий разговор Они не курят Беломор Они не курят Беломор ездят в Сочи Сказал ненужных слов Не любил носить чужих оков И однажды в Сочи Путь избрал полночно Обманув судьбу и оперов И однажды в Сочи Путь избрал полночно Обманув судьбу и оперов Кинты судья и прокурор, у них суровый приговор, у них суровый приговор, темнее ночи. У них короткий разговор, они не курят Беломор, они не курят Беломор и ездят в Сочи.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 были его шаги, как и все вокруг Ну а выхода нет, все пути ведут в рай Ты один выбирай, только не забывай Ошибиться будет И тревожатся все, сколько будем уйти, и торопится время, сжирая, все вокруг, и навсегда, капитан удал. довольнее, а тебе Хана и повела меня дороженька, и э, повела меня судьба. Другой тропой пошел, возможно б я, там не другая суждена но не горю. С кружки чая Когда не придет, и меркнет свет, И что-то произойдет, и снова день, и ветер долбит в окно, Горит фонарь, А на душе так темно, А вдалеке мерцает яркая звезда, и на реке. Гуляет тихо волна, но жизнь все равно никогда не кончается. С каждым, наверное, это случается. Что-то ломается, что-то стирается, Из ничего иногда получается. Стрелки часов, как всегда, продвигаются, Дает снега и дожди проливаются. Плачет душа, но ну, а тело скитается. Ну а потом все опять продолжается. Все нельзя никак. Крешено и смешно, наворожи. Цыганка судьбу, колода карт. Холодный кофе пролью.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 Опять придешь по лужам, ищешь в них ответ. Ответа на вопрос давно там нет. И не найдешь его среди людей, Но станешь ты еще чуть-чуть мудрее. если мы ее сберегли, но не найдешь ее среди людей, Но станешь ты еще чуть-чуть мудрее. Субтитры yeah. создавал yeah. И унести С собой Ты, ты сидишь у печки, тоска и дрожит устала рука играть. Ой, гитара моя, золотая струна, в этом мире с тобой один ты одна. Чудный звук подари. Покой душу мне, с помощью огня не откроется дверь. Смех пролетит и усталость в боль превратит Печаль, грех Грех нельзя гитару сыграть Опустить свой сон на кровать опять Гитара моя, золотая струна В этом мире с тобой я, один ты одна Чудный звук подари, успокой душу мне С полной чашей огня не откроет дверь Время Время лечит слезы и боль и вершат судьбы приговор. Когда струны, струны ублажают, беду позабудешь ты, ерунду навсегда. Бой, гитара моя.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 Начинается день, как будто война. Сатумани тумане мозги передача проспит. Заболит даже то, что никогда не болит. И больше нет зеленых, И тревожат морозы Но опять почему-то весной Распускаются розы солнце не включает луна тормоза и стучится в вагонце Серебрятся белой рекой утомленные души со своей каждой бедой и надеждой что лучше Черная пыль закрывается и тело, Эх, душевная эта тоска, что опять накопила, И стирается грусть порошок, И тревожат морозы. Но опять почему-то весной распускаются розы. Thank you. Небольшом. Все может быть случайно Былого не вернуть А на душе тоска Тревожит мира суть И ты не спишь ночами Света и тепла Мерцает свет окна В одну судьбу сплетая И радость, и печаль Дорогами маня Мерцает свет окна и до побед молчания от края до начала, с начала до конца. В окошко стук А что в душе Не знаешь Разбилась, Склеить не смогу И не кого ленить в Любви разбитый звук Печальный свет окна Мерцает свет окна, в одну судьбу сплетая, и радость, и печали, Дорогами маня мерцает свет окна, и дав обед молчания от края. Сначала, сначала до конца. окна в одну судьбу сплетая и радость, и печали, Дорогами маня мерцает свет окна, и до побед молчания от края до начала. Начало начала до конца. Пропал просто так Но там, где зреет виноград, Всегда тепло, там, наверное, не будет войны Зачем так думать, что все растворится вдруг До последней зимы вся убыт где в крови города где застыли сады слишком много друзей очень мало врагов но ты думал что так а все по-другому браток где звет виноград всегда тепло, Там, наверное, не будет войны. Зачем так думать, что все растворится вдруг До последней зимы? Зветь наград всегда тепло, там, наверное, не будет войны Зачем так думать, что все растворится вдруг до последней земли? Темные и светлые дела, Украдешь копеечку, у барыги синечки, И гуляй, малинок до укра. Вор-вор-вор-воришечка, вор, вор, жизнь твоя, как книжечка, Темные и светлые дела, Украдешь копеечку, у барыги синечки. Гуляй, малина, до утра. Жизнь порой только кажется, Вечность умирает. И не судите воров вы так строго, вас на небе Господь разведет. Путь вора состоит из угла и неровная дорога идет. Вор, вор, вор, воришечка, жизнь твоя как книжечка, темные и светлые дела.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 Светлые дела, украдешь копеечку, у барыги сенички, и гуляй, малина до утра. Отец не слышит, защитила сердце грусть Только дождь стучит по крыше, ну и пусть стучит, и пусть Снова осень на пороге, погоди еще немного Желтый лист и белый снег не улетай. Только вновь весна запела, ты как птица улетела Ну домой вернешься, и об этом знаю. За облаками белыми, белыми, белыми За яблаками спелыми За облаками белыми, белыми Ты возвратишься в вновь За облаками белыми Белый, не мы не вернем любовь. Вот прошла еще неделя, дождь закончился давно, время птицей пролетело, царь махнув крылом, шли бы к черту все заботы, Услыхать морской прибой, Кто не сделал в жизни что-то, Да поет совсем другой. Снова лето на пороге, подожди еще немного Из зеленой песни птиц и новый май Но весна тебе запела, ты как птица улетела Догоняет осень, как не убегает За облаками белыми, белыми, белыми Куда-то не успели мы За облаками белыми, белыми Стук колес услышу я в вагоне На твоих ресницах замерла слеза Ты одна осталась на перроне Где теперь, не знаю, носится тоска Где кого теперь она съедает На верхушках ели, замерли метели И шумит, шумит тайга а жизнь моя с фуфайкой и кирзой Мне показалась ерундой Летят снега, летят мои года Эх, но это все туда-сюда Осыпает вишню пьяная сирень Что у них, наверное, лето знает Посижу под вишней, ничего не слыша, знать судьба моя такая. Поздно мне, наверное, начинать уже, начинать по новой потой. Посижу под вишней, ничего не слыша, не хочу в тайгу я летать, А жизнь моя с пуфайкой и кирзой мне показалось ерундой, летят снега, летят мои года, Эх, но это все туда-сюда. До для летнего дождя стук колес услышу я в вагоне На твоих ресницах замерла слеза Ты одна осталась на перроне А жизнь моя с куфайкой и герзой Мне показалась ерундой Летят снега, летят мои года это все туда-сюда.